Всем приветик! Так, сегодня тема будет расклад. Давайте посмотрим, для кого будет расклад. Так. Для кого? Для мужчины или для женщины? Для мужского пола или для женского пола? Давайте посмотрим. Так. Для мужчины, хорошо. Для мужчины. Так. Сейчас. Хорошо. Давайте посмотрим, кто же вы сейчас, кем являетесь, кем себя ощущаете. Также, кем вас видят окружающие люди. Так. Кем себя ощущаете? Так, господин. Значит, не дарить своей любовь, своей любимой. Так, значит, вы решили взять вверх начали командовать именно сейчас кто с вами находится ваша женщина давайте посмотрим кто она сейчас для вас а давайте точно задаем вопрос с вами любимая или нет так любимая с вами, давайте посмотрим. Любимая с вами? да угу. любимая с вами начните дарить своей любимой свою любовь начните ценить возможно вы много чего Хотите и говорите, но все-таки надо желание своей любимой тоже слышать и стараться вам вдвоем выполнять. Она ваша, а вы ее прям вот сразу, чтобы было хорошо именно обоим, а не только вам. Так, давайте посмотрим, кем она является, кем она себя ощущает. Так, да, королева кубков. Стихи воды, чувство любовь. Вы ее любите. Так, по отношению сейчас к ней появляетесь, командуете. Угу. Всё, я хочу еще раз переспросить. Так, с вами сейчас. Не то, что в ваших мыслях, а именно в действительности сейчас. Любимые с вами рядом? Так, с вами рядом. Ваша любимая с вами рядом? Да. Она вас любит. Она проявляет свои чувства, а вы холодны. Так, хорошо. Что в ваших отношениях? Какие ваши чувства к вашей любимой? Давайте посмотрим. Чувства. Ваши чувства. Ваше чувство. Так вы хотите предложение рода, чтобы ребенок был. Так. А давайте ваши любимые тоже посмотрим. Какие у нее чувства? Чего она хочет? Так. Чего хочет ваша любимая? Принимать, принять, пытается вас. Так. еще что чувствует? Радости. Давайте еще посмотрим, что тоже чувствует ваша любимая. Вы думаете об одном. Хотите, чтобы у вас был ребенок? Так, радость, да? Подарите вашу любимую радость. Примите ее, ее чувство. Так, а что же между вами сейчас происходит? Почему именно вы сейчас холодны? Или показываете свою холодность? У вас мечты одни и те же. Чувства. Желание. Так, давайте-ка посмотрим. Так, что происходит сейчас между вами? Ну, или как вы видите, какие между вами отношения? Почему вы так холодны? Так, выбор. Выбирайте. Так, давайте-ка. Со стороны чувств вашей любимой. Что происходит? Она видит вашу холодность. Так. Вещи и сны видят, владеет магией. Есть умение способности у вашей любимой, вот у вашей королевы. Кубках. А вы так холодны, командуете, потому что у вас выбор. Так. Угу. Выбор. Давайте-ка еще давайте... <hull cliché> Я Так, извините, давайте еще раз посмотрим чувства ваши. Вы сейчас пьете из того, что вы можете выбрать. Подождите, это у меня вопрос. Я еще раз задам. Любимая рядом с вами? Или когда вы напиваетесь, пьете напитки, вы думаете, что она рядом, вы хотите, чтобы она рядом с вами была? Может, она сейчас с ваших мыслях. Так, ваши любимые с вами рядом? Да. А что вы тогда выбираете? Так, да, да. Знаете, что я сейчас еще раз посмотрю? По поводу женщины. По Женщины. Сейчас, секунду. Все-таки. Женщина, да? Женщина, женщина. Так, сейчас. Сейчас я посмотрю женщину еще раз. Между кем вы можете еще выбирать? Так, вас кто-нибудь еще.. Вы кому-нибудь еще интересны в плане личных отношений? Может, возможно, женщина, знакомая, подруга ваша, хочет, чтобы вы на ней женились рядом с ней. Давайте посмотрим. Так, кто она? Так, она госпожа. Значит, не дарить себе любовь. У вас одна и та же стихия. Вы господин, она госпожа. Значит, она командует? У нее тоже есть мужчина. Но с вами рядом сейчас королева кубков между вами. Между вами королева кубков. У вас одна стихия? Вы, на госпожа, между вами королева кубков. И вы не можете выбрать, так она между вами. И у вас выбор. Вы не можете выбрать кого. Либо госпожа либо королева кубков. Так, госпожа, это ваша любимая? Это ваша любимая, госпожа? Да. Вы любите королева кубков и госпожо. Так, а кто же вам по судьбе? Так, ваша судьба это королева кубков? Нет. Вы рядом с ней находитесь. Но она не ваша судьба. Ваша судьба это вот госпожа. И вы делаете выбор. Получается, между вами королева кубков. Угу. Так, ладно, с этим разобрались. Так. Теперь. По поводу, по поводу сейчас. Так. По поводу советов. А давайте посмотрим сначала желания. Желания вашей... Госпожи, у вас одна стихия, значит, одна энергетика. Так. Желание вашей госпожи. О чем желает? Сказать, говорить. Хочет, чтобы вы с ней поговорили. Так, а королева кубков? У нее желание. Так. Ладно, это я уже не буду говорить. Ну, давайте. Говорить, сказать. Возможно, она тоже захочет сказать. Так. Давайте посмотрим. Королева кубков, что хочет? Какое у нее желание? Так, за руку вас держать. Она держит вас за руку. Угу. А госпожа с вами хочет... Поговорить, точнее, чтобы вы сказали, поговорили. Так, а вы чего желаете? Давайте посмотрим. Так, чего же вы желаете? Чего вы желаете? Так, вы желаете позвонить? Позвонить своей госпоже? Так, позвонить. Сейчас вас королева кубков держится за руку. Вы хотите позвонить своей госпоже? Так, вот ваш звонок. Вы хотите позвонить? Королева кубков тежит вас за руку. Ваша госпожа хочет, чтобы вы сказали, чтобы говорили. Вот даже вот позвонить, чтобы вы позвонили и говорили, сказать. Надо же, какое совпадение. У вас не то, что вы в одной энергетике, вы даже эмоционально думаете об одном и том же. Хорошо, действия. Какие ваши будут действия? Планы все же. На что вы решитесь? Именно вы, мужчина. Так. Ваши действия. Что вы будете делать? Так, вы решение примете. А, вот вы тут выбираете. И вы планируете действовать, принять решение, чтобы уже по решению то, что вы решили. Хорошо, так. Действия вашей любимой, именно, которая по судьбе вашей госпожи. В стихии госпожи находитесь. Ой, господин она, госпожа, так. Действия. У нее есть мечта, она мечтает, чтобы вы приняли решение. Надо думать, что вы будете с королевой кубков. Так. А что же королева кубков хочет? Благополучие, богатство, финансы. В плане финансов. Поэтому она вас держит за руку. Хочет от вас только богатства. Поэтому она рядом с вами. Так. Давайте вы еще раз более подробно. Так, вы мужчина. Рассказывайте про свои отношения, что вы сейчас находитесь именно в энергетике господина. Командуйте, Вы очень холодный. Вы к женщинам относитесь не так внимательно и вы больше всего свои чувства то что вы хотите чтобы сейчас так все и было как вы вот сказали чтобы так и было а вот чувство вашей женщины которая с вами сейчас рядом королева кубков вы не учитываете также у вас есть тоже госпожа вот у вас давайте я вот так сделаю. у вас одна энергия два по одному но между вами именно королева кубков королева кубков вас держит за руку. почему она вам мешает почему она держит царгу потому что хочет богатства поэтому она показывает свои чувства к вам свои эмоции проявляет по отношению к вам держит царгу хочет богатства так так, так, так. Сейчас вы... Сейчас вы пьете напитки. А ваша любимая владеет магии, Ей вещи сны снятся. Она мечтает, чтобы вы... Так. Вы пьете из-за того, что вы выбор не можете сделать. Вы пьете, когда рядом с вами вот эта королева кубков. Она тоже что держит вас за руку. Вы не можете сделать выбор. Вы хотите сделать выбор? Принять решение? Принять решение? Позвонить? Ваша госпожа хочет от вас услышать звонок. И радость это продолжение рода. Возможно... Либо же королева кубков между вами, она говорит, что якобы есть дети. Поэтому для вас это радость. Поэтому вы с ней находитесь. И также, возможно, она сказала, что будет ребенок. Потому что вы мечтали, о а ребенок — радость. И также, если госпожа хочет, чтобы вы ей позвонили, сказали, чтобы уже приняли решение, чтобы точно приняли решение, выбрали свою судьбу, потому что у вас будет ребенок. Радость. Давайте уточним. Ребенок будет с госпожой? Так вот, уже да. У господина госпожом будет ребенок. Так, ладно. А вот у господина с королевы кубков будет ребенок? Так, будет ребенок. А, возможно, даже и есть, да? Давайте посмотрим. Да. Либо есть, либо будет, да? Так. Давайте посмотрим, кто нам посоветует, кто придет в помощь для господина, для мужчины в такой сложный... Ситуации, где он не может определиться, и от гори начинает пить от а того, то, что любит именно эту женщину, но он находится рядом с другой. Так, кто посоветует? Кто даст совет? Так, ум, опыт. Умей использовать опыт. Глупому толчок умному намеку. Глупому толчок учиться на своих ошибках. На своих ошибках, умному намеку, учиться на чужих ошибках. Так, для вас совет. Использовать свой ум опыт. Вы должны правильно принять. Если даже вы сейчас находитесь рядом с королевой кубков, вот, и вы от этого пьете и страдаете, что вот нужно выбор сделать, и если вы понимаете, что она вас же, только из того, что богатство, и, возможно, есть ребенок, и вам радость это доставляет, но вы не любите ее, у вас есть вот любимый ваши по судьбе, то вы можете помогать своим детям, своему ребенку, а любить и рядом находиться со своей любимой, именно по судьбе. Так, давайте совет от карточек. Так, совет от карточек. Какой же вам совет дадут? Наши сердечки. Так, стоп, мы вами по стопкам. Сейчас вам нужно будет остановиться и хорошо подумать. Если с вами рядом находится королева кубков, но у вас по вашей судьбе именно есть госпожа, значит, у королевы кубков тоже есть по судьбе мужчина. И рано или поздно этот мужчина будет рядом с ней, и она уйдет от вас. Вы должны это понимать. А вы сейчас стоите. Вы пытаетесь не думать, пытаетесь не действовать. Потому что есть дети. Ну, с вами королева кубков не останется. Даже если она с вами будет, то у нее будет человек, который будет якобы другом, ну, она будет вам говорить, что друг, а на самом деле это ее любимый человек, и она будет с ним рядом. Потом вы разведетесь, и она выйдет замуж за другого. А от вас ей надо только богатство. Так, и чем вы дольше вот так вот стоите, думаете, и не можете решиться, то у госпожи ваша тоже будет мужчина. Она может замуж выйти. Получается, две женщины замуж выйдут, тогда вы останетесь. Так, тень прошлого. Госпожа, это ваше прошлое. Она всегда рядом с вами, эта тень. Тень прошлого вас преследует, вы не можете от этого никак... Не убежать, не уйти, не спрятаться. он надо решить. Вы в прошлом оставили свою госпожу, и, возможно, сейчас вы с королевой кубков, а она с вами только из-за того, что ей надо богатство. Вот. Она на за держит, потому что ей надо богатство. Финансы. Так. Королева кубков замуж выйдет? Да. Она выйдет замуж и вас оставит. Хм. А госпожа, вот ваша по судьбе женщина, она замуж выйдет? Выйдет замуж. Да. Поэтому вы сейчас принимаете решение быстрее, чтобы не упустить свою судьбу. Возможно, вам потом придется ждать много лет, пока она разведется, пока вас судьба снова вас ведет. Возможно, вас судьба уже свела в прошлом, но вы ее упустили, свою судьбу, поэтому вы с другой. Вам надо обратить внимание на то, что происходит сейчас в вашей жизни. Если вы не решите свое прошлое, а вас ждет ребенок. Да, с королевой кубков, возможно, у вас уже есть ребенок, но и по судьбе у вас вот тоже будет ребенок. Будет в вашей жизни радость. А то, что вы. Тень прошлого, вот прошлое оставили свою любимую и стоп, сказали, и сказали, что будете с этой женщиной. Тень прошлого у вас всегда будет настигать. Поэтому вы от этого и пьете. Вы пьете от горя от того, что выбрали неправильно выбор, приняли неправильное решение и хотите принять правильное решение. Так, хотите принять правильное решение. Вам нужно будет начать. Именно сейчас начать менять свою жизнь в лучшую сторону. В вашей жизни есть радость, и так же будет радость. Вам надо верить в себя и начать действовать. Всем пока.